Всем привет дорогие друзья, с вами снова Шевчик в деле, в этом видео я расскажу про интересную монету, называется Marble Coin, то есть переводится как мраморная монета. Монета я скажу не новая, а особенность этой монеты в чем? Она у нас на алгоритме скрипт, также постмайнинг есть, награда за блок 300 монет, время нахождения блока довольно таки быстро их находит, 64 секунды, то есть это за сутки примерно плюс-минус там тысяч, 1400 блоков найдет. То есть можно ее неплохо так поманить, так как сложность упала. Сейчас там на исхэшов нету и асиков. Можно и на картах ее неплохо так покрутить. Опять же здесь есть типа мастер ноды, все дела. Для перевода транзакции вот, всего лишь один блок подтверждения надо. То есть это будет очень быстро. Больше всего нам, нас интересует эта дорожная карта. По дорожной карте у них -то, тот, как типа белая бумага и они собираются попасть на CoinMarketCap. Хоть я и говорил, что CoinMarketCap немного испортился уже, но опять же, если туда монета попадет, то есть у нее будет хорошая капитализация, и то есть она вырастет в цене. Ну и дальнейшее у них продвижение, опять же, это, скажем так, кошельки, обновят потом платформу, дальнейшее развитие, то есть они будут еще попадать на новые биржи. То есть если они будут на новых биржах, то есть и на CoinMarketCap уже цена будет расти. Стартовать здесь вот на этом проекте довольно таки несложно там скачать то кошелек и просто подключить потом свой майнер вписать кошелек и все в общем уже майнинг грубо говоря начался посмотрим что у нас здесь написано здесь у нас написано инвестиционный то есть во избежание того что типа монета будет падать я так понимаю, они будут сами ее выкупать на тех же биржах чтобы поддержать стоимость этой монеты то есть интересно не будет мутить с этой монетой. Думаю, стоит ее немного поманить. Также можно ее уже на бирже прикупить, она там подвести в Сатош, скажем так, продается. Можно и дешевле будет ее немножко найти. Чисто так ради интереса немного их прикупить, либо наманить, чтобы они лежали эти монеты и посмотреть ее дальнейшее развитие. Возможно, она вырастет в сне и будет довольно-таки неплохо стоить. Про мастерноды, что, ну, как бы вы уже в курсе здесь, особо-то и рассказывать нечего про мастерноды. А, опять же, мастернода, что, чем хорошо? Ну, вы уже знаете. Грубо говоря, ее купил, наманил на эту мастерноду, поставил, и все, и она сама по себе уже вот потом дальше крутится, манится, и, скажем так, приносит доход. А с тем, как она будет развиваться, эта монета и лестится на биржах, на новых, и, скажем так, Постоянно развиваться кошельки, обновлять там и так далее. То есть это уже будет повышать ценность монеты. В принципе попробовать можно будет. Как бы проект такой интересный и сделан он вроде бы как качественно. По крайней мере это лучше, чем когда выпускать монету, а еще нет сайта. Либо даже кошелька там, не знаю, какие-то проблемы. А здесь с этим проблем никаких нет. Также можете посмотреть информацию, у них тут есть Twitter, я оставлю все ссылочки в описании, есть на Reddit. Потом можно посмотреть в Телеграме на них, пообщаться там с разработчиком, посмотреть, что еще будет говорить. Может быть, какие-то дальнейшие новости там быстрее появятся. И есть они еще в Discord. Насчет баунти аэродропов в принципе, можно бы тоже немножко там попробовать, скажем так какую-нибудь мелочевку сделать либо просто на аэродропе уже получить монет что тоже будет неплохо ну в общем биржа вот она вот ее цена то есть как видите она тоже не маленьким количеством манится эта монета то есть ордера на покупку по 130 сатоши, продают по 254 мне кажется что можно будет Нормально прикупить ее, эту монетку, если на там, скажем, по адекватной цене где-нибудь ее. Вот даже некоторые по 130 продают. То есть по 130 можно таких монет немного взять и отложить в дальний ящик, там, не знаю, на каких-нибудь 100 тысяч сатоши. Думает, как бы небольшие деньги. Но опять же, ради интереса посмотреть можно будет, что дальше как будет развиваться. Ну, а на этом пока у меня все. Так что ждите, скоро будут новые видео. Подписывайтесь на канал, поддержите лайками, мужики. Давайте всем профита. Всем пока.